Давай. страна огромная вставай наверное, бой угу. так кто у нас сегодня заказывает билетики М -м, ну вот иди заказывай мы подождем тебя на деньги там буквально ничего ну вот столько и вот столько на три часа да да да на три часа норм будет давай давай топай топай Иди заказывай. Мы пока тут пообедаем, посидим. Боб... он спит. Боб... А, не буди, вот он. Уши вверх поднимет. У него и так они вверх. Давай кушай тортики и пойдем сейчас. Там. Сейчас. А я не могу кушать. Ой. что это такое? Ты слишком... Ладно. слишком жирная. Ты я, я уже ничего надеюсь. не лезет. Я ну, шучу. Я думаю, я да, все. Я сучу. Ну, хотя ты и так же рух. Да. Жирная просто бабуся дуся, шумуся, Пуся, джуся на тусе. Гучи маме. Я сейчас пойду вообще Бич снова. Ладно. А, ай тупицам. Что, да, денежка и, за... и чё, скольки нам приходить? верно? Может вечером? Сейчас? Или вечером? Сейчас можем? Может, сейчас так сейчас или вечером? Да. Ну, вечером, ну все, ну все, наш... А ну, значит можем идти? А сейчас сколько? Нет, сейчас только три. Нам надо в 4 или в 5. Mm -hmm. Ну, наверное, пойдем купить. Mm -hmm. Ты точно... Может, в 4. ты задаешь меня? Может, ты даешь меня? Продлись до 6 и до 9. 6 до 9 вот так. А пока телевизор посмотрим. Все, уже 6 часов, уже вон, закат. Бубик, наверное, пусть спит, Поэтому... или он закат. Давайте, давайте ну, в бассейн-бассейн. Допустим, да он спит. Все, пошли. Да, я же тебе сказал продлишь. Та так, все, я Видите? в мужскую раздевалку. А -а -а. Помимо так. нас тут еще люди, поэтому сейчас я переоденусь. Так, все, я переоделся. Э -э так. О -о -о, класс можно идти Давай, в бассейн да, теперь да, так вот помимо нас меня, люди так тут все люди. Стою, о, никто не, о, профессор всем не дам залезть yeah. но ну, мы же уже все это вчерашний день играем еще буду... Ай, а как а как не пройти а кто? <пэнази> -пэн> ладно, ты не умеешь это магию, случайность. Ну ладно, все, пошли испытать. Идиотская магия. Иди to... Раз, два, три. <пэн> два, <пэн> паузем, паузем. Так, так, так, так, так. <пэн> два, три. О, прыгайте. Давай не прыгайте. Прыгайте. К меня не раз, сталкивайте. Сталкнем обязательно. Фух. М -м -м. Не надо. Уху ха-ха-ха-ха. Так, а не, я ну, упрыгиваю. Вот упрыгиваю. Я никогда не напрашиваюсь. Ври больше. И лучше вот на батуте попрыгаю. Батут все Хватает его. Не Стоять. получите. Нет. Стоять, стоять, Вы стоять. решили в догонялки играть? Да. Ну, догоните меня. Да, блин, отойдите. Ага, стоять. Ты а ну коснулся хоть. Не коснулся. Да я уже очень давно, давно коснулся, ну ладно. Ты не коснулся. Я коснулся. Это не коснулась, Всё, не ты лежала. не, все, ты я балбисина. Нет, ты не коснулся. А я не коснулся. Так, так, так, так, так, хватит меня трогать. мы Нет, ты вот балбисина не коснулась. Все коснулись, кроме этой балбисины. А, я понял. Ой, я, короче, порыла. Не коснулась, не коснулась. Че такое? Ладно, коснулась. Ладно. Ты чё? А да, ничего. Сколько там уже прошло? Сейчас не мы не не не уже знаю. дам. Ай, Только тебе час. вроде ага. пора идти. Ага. Вика, нет, мне бы твоя мама сказала, что тебе надо Есть. отпустить куда-то. Ну, чтобы ты куда-то а пошла ладно, через пошла час. Там. Напомнить тебе. Ага. Ну, вот я кассе Давай, иди. Куда? Я тоже Это... пойду. Это осталось? Это осталось? Ты чё посматриваешь? Я поняла. Кто? А я пока тут повдущий. Он пос... Ладно, вс. Так, в душ. ля ля ля ах Ах-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Нам еще долго тут можно находиться. Идите седать. Ижаны, да, Лежаны, Вечер. О боже. А в нашу Ты нельзя раздевалку. Она мужская. Она а мне что? Она мужская. Отстанет. Она а мне что? мне что? Она не успевает. Ай, тупая и наглая. Ты не уйдешь? Улешь, улешь, не уйдешь. Уже ухожу. Если... Чё Полный, полный голубь. А. Люди, все сюда идите. Я вас всех измечу. Э -э -э -э -э. Пока не найду, это супергерои. я не заберу их, талисман. Только людей не трогай, пожалуйста. У меня сейчас первый раз без маски, без очков. Видят, это плохо. Все, я переоделся. Девы. Да, Аккуратно. сделаю розовый, ну, как обычно. Умейте меня, вам не победить. Чтобы никто не, не повезрел та та ра та -ра та -ра. Ой, извините. Ой, ты так... Такой слабый, что же... Эти полмоги и того. Какой слабый... Ну, Газ. Да, да, да. Ай, да, да, да. что это? Ну, так, мне надо не подключить дополнительную силу. Так. Бесполезно. Дополнительную силу подключу. Ай, где это я? Так, открываем. Эй. Как ты там, подводник или как там? Получай. Я водница, я водница. Да, ну я что это... ты сможешь делать? Да, да мне пофиг. Как... Да, есть, тебя не Мама... спрят... Я сильнее предыдущих злодеев. Да, да, Ой, да, все да, вы да. так говорите. От... От... И моя защита сильнее От... тебя. Ну давай, ну, сразимся. Давай, ты где? Всё, Нет Нет. Ну, Убить. дальше. Интересно, я говорю, что я не такая, как все. А у меня есть дополнительные сложно. силы все равно. Да, такими... но они тебе бесполезны. И ть... Но ты меня тоже пробить не можешь. Да, но отблизь герои слабее тебя. Но я, я им на сейчас на тоже работать. подключу силу. Они не могут, только ты можешь. Особенно я. Особенно я. Не подходите я... к ним близко. Вот дракон может а, а если не когда не... приземлиться у нее е ⁇ на вот эта фигня и мы не дадим ей приземлиться о, -о, -о. спасибо ну. Пегас. у меня уже два таких у меня осталось еще сколько 8 или 7 и я смогу достать один Это вот именно я соединю их получится нормальный, только один раз могу использовать. Надеюсь. так что Пегас, иди сюда Пегас, не не теряй много талисманов. Она говорит правду. Если соединить десять и талисманов, то получится один настоящий. Но это работает один раз. Но там все равно. А все равно нужно. Но все равно нужно нужен текст заклинания. Но у тебя его нет, а есть у хранителя. Поэтому ты никак их не соединишь. Ну, у меня уже достаточно будет 10, я уйду и вражненького дам, а дальше он уже сам. Да, дальше у него нету тоже. Да, бесполезно, мистер Бак, потому что знаете, супер Ты тоже бесполезная. Ну, дуэс... Дракон слишком слабый, по-моему. Ой, понял. О, какие-то талисманы достать. Ну нафиг больше не буду стрелять. Дети, дети, дети есть. Еще надо понимать. Пигас ты где? Пегас, ты где? Ну, Пегас, ты мне нужен. От... Уходим. За мной. Пегас, выходим из бассейна. Пегас, что... Нет. Она не может. не может выходить из бассейна, мы можем. Потом... А я не дам выйти пигасу. ты тебе придется все равно его убить. А он уже с помощью вояжа. Ха. Ты-то не сможешь выходить за территорию. Так, где ну, ты? А, вот так ты. Давай, за мной, Пойду за мной. пока что других людей убивать. Может, найдется еще один спикать? Как тебя зовут? Да, пигай за мной. Так, так нет, выше, так, выше. выше. Есть... Один так, ты прыжок. Не вон, кстати. Если я, конечно, смогу. Ну, ладно. Давай, прыгай. О, всё. Ну, как бы Проходим. Идти, Можно... идти. Так, так, сюда. Стой. Все, выходим. Выходи. А. а теперь прыжок. В смысле? Я Ладно. тебе добавил силы. И, кстати, прыжок тоже. Ого. Заметно. Ну, а дракон там, он, он более крепче тебя, более шустрей. И мы можем... Теперь ты не можешь... Не вижу смысла. А, вот, Кара, он... А, нет, дракон, да, и дракон не слабее не вас, так что я буду на него нападать. Только если нет. слабее вас, надо нападать на него. Нет. Ура, он ляг. Не мешайте мне в своей промежности. Луайя на меня откидывает за километр. Она да, еще пока. быстро в воде нет, плавает. Есть! Талисман. Нет, талисман. Талисман. Так, два талисмана дракона. Мысли два. Когда она успела? Супер шанс. Вот <связывается> Так, так... дракончик. Сни... А, у меня есть идея. Есть план. Я откину тебе на метров. Понял? У меня да, есть да, план. Да, да, да. Только М -м. главное, у меня уже три минуты какого. О, да, спасибо, что сказал. Я его свой дальше, ты не так понимаю. Спасибо. Да. Ты не сможешь использовать воляш, потому что ты его уже использовал. Так что извини нас. Так что. Ну, бояться, ты не сможешь использовать валяш. Так. И теперь мы заделаем это. Укрепить. Так, ты... так, у меня есть еще четыре земли. Ну все, теперь ты не можешь выйти за пределы... Вообще не можешь выйти отсюда. Ага. А, ага, муж такой. Ну давай. А выйти ты-то не можешь? Смотри, здесь тоже бронированная. Да, я такая японская. Я люблю землю. Подойдите все отсюда. ко мне. Через землю подойдите. Зайдите в мужскую раздевалку. Срочно. Э, зашел. Ой, Дай... Ой, Я не должен ее притянуть. Я не дам вам. Через женскую, я давай. давай. Через женскую, женскую. Подходи, дракон. Да, дракон. да, да, да, да, да, да, да, Подмиг, подмиг, подмиг, идите в мужскую раздевалку. Ага, я поняла, ага. Обуздавайте это за Давай, Давай, давай, давай, давай. Опа. Остался Next. дракон. Дракон женскую. Давай. Ну, собей вас, что он сделает-то. Вот именно. Дракон, давай, давай, дракон. Давай. Опа. А вот теперь что ты сделаешь? А теперь тебе остается только все, пока будьте здесь. Вот. Точно, я же могу сделать потом. Потом. потом ну и потом. что, сделаешь ты его? И что? Ты тут сойдешь. Я, на... я смогу выйти как отсюда. Я могу отсюда не выйдешь. Двери. Я... Вот там... я затоплю всех, и земля сойдет оттуда. Так что не переживай. Да. А я сейчас закрою вот этот последний выход, и ты останешься только здесь. Прям этим дать? я и займусь. Ладно, я постою А я вот тут закрою. Ну, закрывай. До свидания. Так, не заходить туда. Смотрим... лучше людей убивать. Надо талисман, может, кого-то получить талисмана. Я буду ну, в воде. Хорошо. Водя, это моя лучшая фирма. Да. Так, да, где он? Она, вон она. О, она выронит! Ага. Видишь, какие как, как ты? Но я лучше плаваю тебе. Где она? Она рейхе, там. У есть это вода. Так что у меня здесь... Да, в воде у меня Мне нет. Нет хранитель даже не дал. Нет, форм... не, не выходите не туда, вас убьют. Да, кстати, не сможешь меня мою силу. У меня осталось 30 секунд. 30 секунд. Ты не тот, не сможешь без аква попасть. Трансформация. Кушайте, Ки. И тут же себя чувствую. Отлично. Так, у меня есть три талисмана Пигаса и два талисмана этих. Ну да. Я должна еще получить, потому что мне не нужно. Надо еще спильей искать. Я что, слепая, по-твоему? По твоему дам. Выходи нет. на сушу. Я не буду выходить. Ладно, Знаешь, давай я тебе можно... дам еще копий. Ага, я знаю ваши хитрости. Я уже... Мне уже броженка сказала, что вы можете обхитрить меня. Что... Ну да. ладно. Да? Ладно. Пойдем мы попьем там да, чай. А ты пока будешь здесь, пока. значит. Так. Нет. Может быть, она еще не злобится. Я подожду 100 лет. Я, наш... я могу вечно жить, а вы нет. Подожди, да, лет. знаете может что, того, я понял, она всё. без воды много не может быть. Но, а если мы выкачаем броню, ой, если мы выкачаем воду из бассейна? Сейчас схожу в магазин и куплю губки. Без а смысле, она была тупая. Если, а ты если ты... бы они воду забрали, я бы ну, а с воды... Ты... С... Я же с воды состою, логично, да. Я с воды состою. Мы заберем у нее воду. И это будет гениально. И все. И внутри меня вода. Так, все, купил губку. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Давай-давай-давай-давай. Ого, как ты быстро. Хотя, это уже понятно. Так. Нам губки не хватит на все. Угу. Вот то будет назад наполняться. Губка будет... Да, она будет... Ладно. Ну и что? Она тоже надо сничтожить? Она возвращается. Да, я это делаю, чтобы ты не смог это сделать. Где губки? Где губки ты купил? А нам не хватит их. Она восполняет. Да, я сильнее других спирую. Я, вот... я это уже перед видео как -то. Ну, так делать? тогда супер шанс. А бесполезно. Да. Ну, а если... ну, давай, давай, давай. Чё? Чё знаешь, ты знаешь, что я себе бесполезно, так что я подожду сто лет. Старба. Ты посмотришь и я я посмотри, я давай тебя Я не посмотрю. Ну, жди, ну, жди. Ля-ля. пока мы попьём чай, трансформируемся. Ага. Так, где вы там? Так, он есть план. План-план. Да, губки надо убрать, а то. Я вечно не смогу восполнять силу свою. Восполнять я вечно не могу. Я поищу. Ам. Она состоит из воды. Мы ей дали мокрую. Она забрала мокрую губку. Если мы дадим сухую губку, вся вода впитается, она ей сохнет. И она будет без сил. Гениально! Так, ладно, бесполезно. Ничего не бесполезно. Так, ладно, я уже напиталась водой. Выйди из выходить. воды! Да, я уже вышла. Я уже напиталась водой, так что я могу а, уже на быть. Молодец, Дракон, иди сюда. Давай, попробуй, подойди. Нет, все глупый, я подойду, я, я умная, я умнее Дракон, всех. встань в угол, пожалуйста, где ты? Вот сюда, в угол, встань. А, точно, это же воду, там не сможешь использовать губку. Потому что я, э, вода там у меня вечная, так что в воде лучше быть? А, кидать бесполезно, я туда не ну, ты, папа, возьмешь губку и все. Да для чего мне ее брать? Потому что я тебя... Я не, не хочу... Ладно, да, я из воды да, то... Вы, может, какой-то хитрый умный план придумать? Да, хитрый умный план как раз-таки и будет. Ага, да ладно. Да. Умни. Ладно, пора с тобой как бы заканчивать. Сейчас я возьму изюем. Тебя. Да не дай бог тебя высушить. Нет, уйди, пауза. Нет, спасите! Силу мешают. Уйди давай, меня. <свистый> Я хочу драться. Дракон, бесполезно. Вот ты используешь свой водяной хлыст. Как но ладно. Но Дракон, твоя выходи. Твоя дракон, выйди, выйди. Пусть она там в воде плавает. давай, дракон, иди сюда, дракон. У тебя сейчас кончится воздух, я. Нет, дракон сюда, сюда, сюда. Все, если она захочет нас убить, ей надо будет выйти на сушу. Ну, че, давай сразимся один на один. Ты со мной. У меня есть супер шанс меч. Я видел ловушку, я видела ушку. Это меч. Ага. Я не слепая, я больше гения. Ну-ка, иди сюда. Давай один на один, ты тупая. Ну, ладно, чтобы все отошли. Пока Уйдите. Я у меня есть пока меч и раз, супер раз. шансы на 8 восемь. У... Уйдите на, на эту ту стол. сторону. У меня, у меня есть не один, боюсь. у меня есть меч на 8 урона. Не подходить. Ну давай. Ах ты, жук. Ладно, давай еще, еще. Нет, стой, куда попрыгала? Стоим. Раз, два, три. Опа. Опа, готово! Что за... Бежу, Ладно, бежу. хорошо, я тебе дам свой супер шанс. Пиаре. Пиаре. Пиаре. И Давай, ты? Стой. У меня все равно 40 секунд. Витя, я знаю. А теперь Пегас! Видишь? Нужна да. твоя способность репортации никак не заберете, потому что его... Потому и что да. сейчас мне выпадет супер шанс, мотыга, с помощью которой я вытяну. Вот и все. Ага. Атош, ага. а, а, я... я даже могу воду переплатить, только что всё -то... не хватает. Надо было еще в воде зарядиться, а, чтобы... Точно! У меня есть идея. Мы, вот. ей... Мы ее, заставим губкой, и она высушится. Да, давай. Я полностью не высушусь, только Сири потеряю. И Нет? ты вот. Вот. Вот. Мы стоим на месте. Смотри. Губка, правда? Нет, да. Смотри. О, губка. Нет, нет все их забирают. У меня сила забирается. У меня сила забирается. Губка. Нет, не види губка. Я уже три губки, представь, сколько много. <сосы> у меня сила забирается. Верни мои силы. Ну, ты теперь ослабла. Супер шанс. А теперь. Лопата вам не поможет в этом случае. Может. Ну все, у меня уже сил нет, так что я на губке не делаю. Ты же водное существом. Ну да, на губки Ну уже. тогда мы тебя поджм. Вода Это... сильнее огня, ты ч тупой? У меня сильнее. Фу, вода сильнее огня. Так что если ты не умный. Ну, ты я можешь... посмотрю, как тебе будет жечь лава. Ты ага. будешь. Давай, я не против, И твои давай, силы давай. все и сохнут. Да, да. У меня еще есть сила, а эта вода не сможет забрать. Рубка Привет. слишком склонна. Ну, она уже не сбьет у меня силы, потому что у меня их уже нет. Поджиг. Не вижу смысла. У тебя и так забрали все силы, что Все? ты уже ничего и не сбежишь. И уже никто, ты Не бейте ее. Такие она потерялась но моя сила еще есть хм. ты мне ничего не наносишь ты понимаешь все это твое пора... поражение мы сейчас тут еще угу. а, сейчас я при... надо да. еще это принести Да ты уже не выберешься ты не выберешь отсюда ну хоть у меня сил не осталось, но у нее есть, я не могу жить. Ты сохнешь, Сильнее балбесина. Огня. Вода Сильнее. из себя уже вышла из-за губок. И ты теперь будешь потихонечку сушиться и прям высохнешь полностью, пока из-за тебя не высыпется весь все твои, что ты надыбала. Смотри, как классно, правда? Я не буду там стоять, я не буду там стоять. Еще. А ты А-а-а ты не сможешь там не стоять. все, тебе, Просто ты скоро умрешь и высушишься. Ой, где Всё. я? Чё я? Так, эм. вот она это. Да неужели я сам? Так, отойди. Да -да. Жигайся, чудесно, а, порази а демона. Пора. А почему здесь... Пегас, почему здесь эта коробка какая-то? Давай-давай-давай, пора изгнать да. демона. Чудесный Очень... мистер Бак. А, да. Чё... Ой, все, мне надо бежать, у меня осталось ровно чуть-чуть. Пегас, за мной, тебе тоже надо снять эти эффекты. А, да, дополнительные. Да, да. Поэтому... Давай. Встретимся там... Так, очистить, О -о -о. трансформация, все, очистить, очистить, ты где, я тебя жду уже, О, давай Что вот это? сюда вставай, очистить, ну все, можешь идти, ну, так. Э -э вниз, Что? Так. Ага, вот. вот так, Спасибо за помощь. Пожалуйста, давай. Вояж. Все. теперь можно идти в бассейн. Меня там, наверное, друзья заждались, поэтому. И трансформация. Так, так поешь так. последнее яблоко. И берем снова новый яблоко. Так, семена. Так, ну вроде все Трансформация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 беру